Компания «Рукадемия». Девчонки, давайте делиться опытом в группе рукоделия в Краснодаре на одноклассниках. Заявите о своем таланте. Ты согласна? Да. «Рукадемия» ждет. Добро пожаловать в «Рукадемию».